всем привет как готовить контент-план в реалиях 2021 года как писать контент-план в 2021 году если вам эта тема актуальна то смотрите это видео до конца привет я елена и я из латвии и я приветствую вас на своем youtube канале где мы говорим про рекламу про маркетинг про продвижение вашего личного бренда и вашего бизнеса в социальных сетях если вам эти темы интересны подписывайтесь на канал а мы начинаем! Я сразу начну с того, что контент-плана в реалиях 2021 года не существует. Почему? Потому что мир очень сильно меняется, инстаграм меняется, нам очень сильно закручивают гаечки, и мы очень сильно начинаем зависеть от того, что интересно нашей аудитории. И именно от того, что хочет от нас аудитория, и именно от этого мы должны плясать и создавать такой контент. Что это значит? Это значит, что нужно быть адаптивными, нужно иметь возможность подстраиваться под запросы своей аудитории, нужно слушать свою аудиторию и создавать тот контент, который нужен им. Нельзя планировать ленту на 9-15 постов вперед и не иметь возможности ее корректировать. Совсем недавно у меня была консультация с моей клиенткой, и она жаловалась, она предприниматель, она владелец бизнеса, и она мне жаловалась, что ее СММ-специалист отказался а, в моменте поставить нужный ей пост для продажи, потому что ее лента была спланирована на 12 постов вперед. Да? Как, бы, как это вообще такое может быть? То есть СММ-специалисты не имеют права бизнесу э, мешать продавать. То есть вы должны быть настолько а, гибкими в отношении целей своего бизнеса а, вы не должны зависеть от того как сам специалист спланировал вам ленту я вам могу сказать так что она, в реалиях 2021 года а, вот эта вот красивая визуальная лента она уже больше никому не нужна выигрывает на самом деле качество контента сколько а, глубоко вы разбираетесь в том что нужно вашей аудитории насколько а, даете вы эту информацию которая нужна вашей аудитории, никому не нужен ваш вот этот вот красивый бесконечно визуал да он должен быть эстетически правильный но так чтобы вы спланировали визуально ленту где-то там в планировщиках да и вы не можете вклинить какой-то пост потому что он будет не соответствовать визуалу вашей ленты это все полный бред на самом деле нужно быть адаптивным да вы можете иметь заготовки по каким-то определенным темам для вашего контента да но это не значит что вы не можете быть каким-то мобильными в отношении того какую тему поставить раньше какую тему поставить позже. Я вам дам несколько идей по поводу того, где искать вот эти вот актуальные темы, которые нужны будут вашей аудитории для того, чтобы ваш контент был максимально актуальный. номер один и это самое важное читайте все ваши комментарии под постами. Читайте очень внимательно о том, что пишет ваша аудитория, какие вопросы вам задает ваша аудитория. Обращайте внимание на комментарии под постами и на те комментарии, которые вам люди пишут в, в директ. А, чаще всего люди спрашивают то, что им актуально, и вы должны к этому прислушиваться. На самом деле вам задали один вопрос, Создайте из этого вопроса контент, ответьте на него или в сторис, или напишите актуальный пост, потому что на самом деле именно то, что вас спрашивают, это и нужно вашей аудитории, и нужно быть максимально внимательным для того, чтобы давать именно вашей аудитории то, что они хотят. Следующий совет. Слушайте специализированные подкасты. В основном подкастеры, они э, прогрессивные люди. Они рассказывают от, о тех вещах, которые очень актуальны в вашей нише. Они э, слушают очень много информации вне вот этого подкаста и в своем подкасте выдают только выжимку то есть если вы будете слушать подкастеров в вашей нише вы будете сто процентов всегда на пике популярности по теме по актуальности информации в этих темах и это мой вам такой следующий совет совет номер три смотрите интервью с профессионалами в вашей нише найдите на самом деле каких-нибудь там пять-десять специалистов которые в вашей нише для вас считаются просто крутыми и найдите на ю интервью с этими людьми когда они рассказывают про свой бизнес, какие-то инсайты, просто пересматривайте эти интервью, и вы оттуда вы, вытащите очень много информации, потому что зачастую такие люди на интервью рассказывают какую-то внутрянку, они рассказывают о том, какие были проблемы у их клиентов, и каким образом они это решали, и тем самым вы будете создавать в своей голове вот этот вот контент. Просто слушайте интервью и подкасты и ваших клиентов с большой внимательностью, потому что оно всегда не на поверхности, это нужно уметь раскопать глубину, и, и услышать то, что человеку на самом деле нужно, и что будет актуально для вашей аудитории. И четвертый нюанс. Читайте книги по своей специальности. Как ни странно, но книги, они дают возможность расширить, во-первых, ваш словарный запас, вы будете писать посты или говорить о своей нише уже так более специализированно, и это крутой э, опыт. Но когда вы слушаете подкасты, интервью или читаете книги, это всегда будет про э, чей-то другой опыт в вашей сфере. Э, я все-таки склонна к тому, чтобы вы прислушивались к своей аудитории. Если вы точно не знаете, э, что им может быть актуально и интересно, э, ну поставьте голосовалки какие какие-то в сториз, да, напишите, например, три разные а, темы постов, и пусть ваша аудитория а, выбирает, да, а, но это то, что я вас призываю делать для того, чтобы ваш контент был максимально адаптирован под вашу аудиторию в реалиях 2021 года, потому что раньше мы имели возможность писать то, о чем мы хотим. Сейчас э, с, со смены алгоритмов Инстаграма э, нам на вот настолько закручивают гайки, что мы сейчас будем побеждать только те, кто э, будут давать супер крутой актуальный контент, а все остальные уйдут просто на второй план. Как ни крути, но так оно и есть. И это смысл э, вот этого видео до вас донести, что контента, контент-плана как такового, э, его не существует, Нужно просто слушать и понимать, что вашей аудитории нужно в тот или иной момент времени. Напишите в комментариях, насколько вы согласны со мной, насколько вы умеете адаптировать свой контент для своей аудитории. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, мне будет очень приятно. И если вы помните, я из Латвии, и с 1 ноября 2021 года я запускаю второй поток своего курса по обучению таргетированной рекламы для малых и средних бизнесов. Курс адаптирован под латвийскую аудиторию, потому что есть все-таки нюансы работы э, с латвийской аудиторией, но, в принципе, если вы работаете с маленькой аудиторией в какой-то Европе, то в целом вам этот курс тоже может э, по подойти. Для того, чтобы записаться на этот курс, вы можете перейти в мой инстаграм-директ и написать э, мне личное сообщение или зарегистрироваться по ссылочке в описании. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения и мы встретимся на следующей неделе. Всем пока!